как стать богатым часть 2 может быть даже третья кто его знает скорее всего вторая так приятного ой, блин, просмотра сегодня рассказываем чтобы стать богатым вам нужно сначала выбрать чем будете заниматься хобби образованием например вы сейчас учитесь множество говорят в университете так что давайте так вы учитесь в университете и хорошо так, может быть, зарабатывайте с какого-то там. Или просто хотите заработать. Такий обычный способ. Первым делом, что вам необходимо, это найти себя. Ведь учиться можно дневный и вечерний. Множество факторов. Тем самым вы сможете уделять внимание и хобби, и образованию, и получить и то, и то. Ведь не зря там кто-то учится в школе и одновременно в вечерний день там ходил на какие-то там лекции. Чтобы становиться музыкантом, получил какой-то диплом. Я еще не в курсе, кстати, как получить диплом музыкантом. Напишите в комментариях, сколько лет нужно про... проучиться в нем. Наверное, где-то 4, наверное. Или 2, или 1 год. Я вот не знаю, насколько это... Понятия, поэтому напишите в комментариях тем самым можно уже начать работы вы ведь вы уже музыкант получили диплом э, да возможно нет еще диплома про блогерство зато есть что такое какие-то награды за этом Чтобы этого сделать вам уже достичь этого а если вы снимаете достаточно долго как я блин то и не достигаете, то возможно это не та тема, она не популярна. Поэтому найдите свою нишу, стать лидером. Качество лидера. Почитайте книгу «Качество лидера», потому что вам она очень понадобится. Если вы реально хотите помочь людям, разбогатеть и быть добрым, то это именно вам. Добрые люди смотрят нас много. Нужно смотреть очень много, потому что у нас куча инфы ну как куча нормально так может не куча кто узнает вот тем самым получится это все вы кстати можете стать миллионером если будете создавать какие-то проекты курсы лекции там не знаю чего угодно зарабатывать дополнительно в общем разбираем тему лекции вы разговариваете делайте вебинары семинары там в интернете ютюбе twitch там пишите разбираем тему инвестиций как я ну, я, наверное, не хотел бы, так что как-то так вот. Или выбираете, кем он там. Любите книгу писать, пишите книгу, любите читать, читайте книги. 20 минут чтение в день помогает. Людям помогает 20 минут, от 20, потому что популярный ютубер Иван Гай он с Украины, с города, он понятно. Я не буду рассказывать как-то, ну, в принципе, прикольно, да, рассказывать, города Ростов или как там у нас... Днепрова, Днепровская область, он в Киеве, прикольно, да, э, Киев, я тоже, наверное, хотел бы туда поехать узнать, вот, а вот у России, у нас, да, Москва, там, ой, может быть, я не в курсе всех стран, там достаточно много, но, в принципе, доехать до высшей страны, то вы получаете мгновенно какие-то опыты, там, и можно заказать что-то, или самому готовить, вообще супер, да, вот. Сделайте календарь себе, как Явангай говорил. Сделайте себе календарь. Какое-то легко, легкое имя. Я вот, кстати, придумал имя себе. Как насчет имя Сай-сан? Так, Сай. Ну, три буквы. Возможно, это не круто. Возможно, это круто. Пишите, пожалуйста, в комментариях. Ходится ли имя Сай или нет? Я вот не в курсе. Вот, кстати, вы можете, если вам так тяжело, например, вы уже 28-летний, вы можете на заочку пойти, если вы работаете где-то. Если вы ничем не занимаетесь, то вообще у вас хорошее дело, вы можете быть кем угодно. Музыкантом, видеоблогером, даже кирпичиком, который делает разные штуки, снимая там снимают квартиру, порывают квартиру, недвижимость. Я, грубо говоря, делать отдельный ролик про недвижку, тем самым инвестиции в депозиты, как это такое. Мы сейчас говорим, как стать миллионером, ой, как стать богатым. Богатый ⁇ это значит, вы, допустим, зарабатываете, что-то, допустим, делаете. Но когда вы много работаете, то человек, может быть, много работает, потом уже, грубо говоря, ему уже 40 и уже, в принципе, уже ничего уже я такой кто вот смотрел героев то есть а куда бежала тем самым если мы работа работ получаем много денег станем богатыми и куда мы бежим видите надо только бежать э, потому что если мы будем только бежать в одну сторону богатству то все остальное пропадет поэтому занимайтесь чем-то хобби как они там сказали правильный ответ, скорее всего, не зря остаются каникулы, но дело в том, что 4 4 как там, на украинском порероку, а на русском. Напиши в комментариях, что я точно знал. Подписывайтесь на канал в общем, чтобы я точно запоминал это все. Ссылки на каналы во флака во вкладках канала то найдете принципе ищите найдете всегда способ потому что в этом канале есть немало видео знаю на других есть другие видео потому что если вдруг ударят то есть другой канал потому что удалять уже старые видео нельзя ведь потом ты сбьешь статистику будешь уже полгода год два года в на это все дело. четыре года, 6 лет. Ну капец будет. Поэтому сразу же подписывайтесь на другие каналы запасные. И будет вам счастье, вы станете богатым. Я вам вроде бы рассказал, можете давать сделать семинар, там лекции, вебинары, сайт, создать там рекламу купить в гугле. Ютюбе там рекламировать там некоторые есть рекламируют и тем самым это очень хорошо. Про деньги говорить. Люди любят деньги, там нужно анализировать это все дело. А можно сорсно анализировать? Просто нужно много времени на это. Вот. Услугу можно предоставить. Например, я могу предоставить услугу, но, в принципе, у меня нет на это времени. Поэтому.. Но у меня никогда еще не было услуги. Но я знаю, что такое услуга. Это консультация. Возможно, я еще не готов. Но есть 15-летний, 16-летний, 17-летний и так дальше от меньшего до даже 14-летней думаю уже 15 вот они делают уже консультацию поэтому давайте я тоже могу делать консультацию они говорят заплатно делать ведь у них много сообщений а я уже не читаю их поэтому найдите мне в социальных сетях пишите мне личку потом вспомните что я тебе написал уже в этом социальной сети же ответил, напишите. В вот он Классиков, Контакт, наверное. Попытаюсь там зайти, там не так часто бываю. В Фейсбук не пробовал, но попробую зайти там раз в год. ВК раз два года. Сначала Фейсбук три года. Капец сейчас. Поэтому пишите раньше, чтобы я точно в будущем ответил. Потому что мне как будто нет времени на это. Или встретите меня на улице. Но это реально тяжело встретить. Ты видишь, в другой стране живете еще. Я бы, кстати, хотел, хотел поехать в другой город, в другую страну, ну, Вот прикольно, потому что в городе жить Киев. Блин, Донецк, Луганск, как? нас? Ну, Москва. В общем, эти другие страны, вы почувствуете мотивацию, и если у вас апатия, симптомы, всякое такое, чувство убитости, я думаю, вы это все прекрасно знаете, если не знаете, вбивайте в интернет, часто, что я вам говорю, это полезно, и вы все узнаете прекрасно. Всем удачи, всем пока, потому что я уже говорил больше 10 минут. Пока.